По городу идем, дышим раннюю весною, По аллеям, парк парк и бульваром, Мы гуляем и идем, начихать, что я больной, Мы по городским шагаем тротуарам. Всюду ручейки бегут, лужа там и лужа тут. Игрочи тут промышляют у дороги. Люди кто зачем идут вдоль обочин грязных гор Кучи снежные на грязи, на вид убоги. Черный кот, слову на тень, в лужах отражает день. Нас в Дзержинск весенних грезах утопает на пути отклна пень, будь таки лера мишень, Спил деревья во обо дворах, обогащает, а весна, какой разомах, путик весь зимний страх, Наступившая весна теплом чарует, Солнце советского молока И весна на всех порах. Нам природная валей не дарует, Аха, весна, какой разумах, Поутих весь зимний страх, Наступившая весна теплом чирует. Солнце светит в облаках, И весна на всех порах, Нам природное валень не дарует. Прикоресток магазин Брызги лушат под машин переулок или Ильяшевича Ходим Множество весны причин Талых вот прочих рутин Грязь и лужи стороной Мы обходим Ах, какая благодать Больше нечего сказать мне на сердце стало сразу спокойно Свежим воздухом дышать, кто бы смог меня понять И природа себя чувствует привольна. Ах, весна, какой размах, утих весь зимний страх Наступившая весна теплом чарует Солнце светит этого облака, и весны на всех порах, Нам природное явление дарует. Ах, весна, какой разомах, поутих весь зима не страх, Наступившая весна теплом чарует. Солнце светит в облака, и весна на всех парах нам природное явление дарует. Ах, весна, какой разомах, По весь зимой не страх, Наступившая весна теплом чарует. Солнце светит в облаках, И весна на всех порах. Нам природное явление дарует.